Здравствуйте, товарищи, люди, леди и джентльмены. Вы слушаете канал Диджей 21 Один мужик привился, когда жена была беременная. После рождения ребенка, экспертиза показала, что ДНК не совпадает. А вот, а некоторые блогеры говорят, что прививка ДНК не меняет. Подписывайтесь на ютубе.